Да, ну всему надо учиться. Вы понимаете, вот мы сейчас как бы приоткрыли возможности вашего э, ваше сознания, немножко сделали его более свободным, более магичным, менее закомплексованным, но там еще нет инструментов. Знаете, вот это опять же аналогия с тем же Гарри Поттером. Да? Вот есть маленький человечек, в нем просыпается магия, в нем просыпается вышипство. Родители его от души в Хогвартс. То есть иди, деточку учись. Деточка еще ничего не умеет. И вот в этой школе он учится, он изучает какие-то там слова, заклинания, правила, техники. И его магия становится ему понятной. А до этого она была таким стихийным образованием, вроде бы как она открывала ему мир с другой стороны, да? показывала ему э, ограниченную, скажем так, э, ограниченное физическое восприятие предыдущей реальности, да? зависимость от описанных физических законов, магии Жанны. Наглухо нарушает, А вот в этой школе их берут и учат этим всем это все понимать, распознавать, управлять. Вот, но без, Могли бы они этим владеть без учебы? Надо учиться и практиковать. Конечно, учиться и практиковать совершенно верно. И ваши незримые университеты отчасти вы найдете пока в сновидческом поле. Но у меня там очень много происходит. Не сомневаюсь, не сомневаюсь, не сомневаюсь. Не сомневаюсь. Вот, поэтому да, поэтому вот это вот все вам подсказки. Очень хорошо, Светлана, отлично, отлично. Я, там, некоторые инструменты, которые я там во сне вижу, <седача> да, я их привношу в свою жизнь. Я так начинаю пробовать. Да, так и надо, надо, работать. да. Все правильно. Просто там все это.. Немножко легче происходит, знаете, как на планете с малой гравитацией. Мы там так лихо скачем весело и бодро, а, вот, а здесь у нас так не получается. Да? Поэтому вы должны понимать, что вы принесете этот инструмент, и вы должны просто научиться его использовать в этих физических условиях. То, что это не получается сразу, это не значит, что он не получится совсем. Сам принцип, там сам, сам принцип, да, главное, что вы хотите, сам принцип. Да, вот опять же, в пример приведу вам а, любимого в школе всеми, всеми преподавателями и учениками писателя Макса Фрая. Да, конкретно его а, произведение ⁇ Мой рогнарек ⁇ когда он оказался совершенно в другом мире. он обжаловался одному из устроителей этого мира, что его магия там не работает. Он говорит, откуда знаешь, что не будет? Я пробовал сколько, говорит, один раз. Два раза, но этого недостаточно ведь здесь совсем другие законы. Надо просто пробовать, пробовать и пробовать, пока магия не подстроится под местное пространство, не научится не пожениться с ним, не научится с ним договариваться. Вот точно так же и магические приемы. Надо научиться, а для этого только практикой придет. Оно если не получилось сейчас, это не значит, что не получится никогда.